Уважаемые студенты, добрый день! Как показывает практика, участников рынка труда может постерегать опасность в лице мошенников, которые тем или иным способом входят в доверие к соискателям вакансий. Как сохранить свои деньги и не поддаться на разного рода уловки? Поговорим о мошенничестве на рынке труда. Для начала укажем всех реальных участников рынка труда. Самое главное очевидное – соискатели вакансий и работодатели – но помимо них существуют посредники, которые помогают нанимателю и кандидату найти друг друга. Если речь идет о рекрутинговом агентстве, то обратившись туда, кандидат может быть спокоен за свой кошелек. Услуги рекрутеров оплачивает компания «Работодатель». Таким образом, если вы звоните в организацию, которая разместила объявление об открытой вакансии, и узнаете, что это не прямой работодатель, а кадровое или рекрутинговое агентство, пугаться не следует. Нужно просто задать вопрос, должны ли вы будете что-то заплатить за весь период сотрудничества с этим агентством. Если ответ будет отрицательным и вам скажут, что услуги этой компании оплачивает работодатель, значит все в порядке. Можете смело направлять свое резюме или ехать на назначенное вам собеседование. Для вас все будет бесплатно. На рынке труда существуют и другие посредники, так называемые агентства по трудоустройству. Клиентом такого агентства является тот, кто ищет работу. Следовательно, вам придется заплатить за свое трудоустройство. На этом рынке есть агентства, которые действительно находят работу кандидатам и получают в качестве гонорара определенный процент с их первой заработной платы, примерно половину. Существуют агентства, сотрудники которых за определенную плату могут составить вам неплохое резюме и разослать его в другие кадровые компании или даже прямым работодателям. Однако нецелесообразно за это платить деньги. Тем более, что проконтролировать реальность рассылки будет весьма сложно, а результат может оказаться нулевым. Особо обращаю ваше внимание на то, что до сих пор существует немало псевдопосредников, которые занимаются откровенным мошенничеством на рынке труда. Приведу некоторые примеры такого рода афер. Возможно, вы находите опубликованное объявление – в котором видите явное несоответствие между предъявляемыми к соискателям требованиями и заработной платой, а также отсутствие названия конкретной должности, на которую набирается персонал. Например, 20 тысяч рублей в неделю, возраст 18-60 лет, образование любое, опыт работы любой, если вы все же решили обратиться по данному объявлению, скорее всего, вас ждет незавидная участь. Самый распространенный обман – взять деньги с кандидата якобы за содействие в трудоустройстве и за включение в базу данных, пообещать ему золотые горы и благополучно про него забыть. В лучшем случае вы можете позвонить в агентство и спросить, как идут ваши дела, на что вам ответят, ищем, и так будет продолжаться до бесконечности. В худшем случае агентство уже давно сменило название и адрес. Может быть и так, что агентство снабдит вас адресами и телефонами работодателей, которые когда-то, может быть, и подавали объявления о вакансии, а может быть, и вовсе никогда не существовали. Придя на собеседование, вы обнаружите, что такого рабочего места вообще не существует, или компания давным-давно поменяла адрес, или ее никогда там и не было. Подобное объявление может разместить какая-либо фирма, занимающаяся сетевым маркетингом. Как считают специалисты, если вы очень хотите заниматься продажами, устраивайтесь на работу в несетевые сетевые компании, где не надо вкладывать свои средства на первом этапе. Иногда соискателям предлагают работу на дому, на своем телефоне. Например, принимать телефонные звонки или отправлять и принимать факсы. При этом официально на работу их не оформляют и трудовой договор не заключают. Иногда могут даже оформить договор, но на несуществующую на самом деле организацию. Обмануть в этом случае могут следующим образом. Не заплатить за работу. Дать вам под залог ваших денежных средств какое-либо оборудование – телефон, компьютер, факс, а потом просто исчезнуть. Загрузить вас звонками так, что вы будете работать практически круглосуточно. Вменить ваши обязанности международные звонки, а потом не заплатить за связь. Работодатель может с вашей помощью пытаться обмануть третьих лиц. Потом эти люди будут вам звонить и требовать какие-то деньги. Иногда в объявлениях предлагают какую-то конкретную работу, но при этом уровень оплаты выглядит нереально высоким. Дело в том, что когда вам предлагают заплатить за вашу работу сумму, существенно превышающую среднюю рыночную стоимость аналогичной работы, надо задуматься, с чем это связано. В такой ситуации рекомендую вам следующее. Первым делом необходимо лично познакомиться с будущим работодателем. Ведь иногда выполнение надомной работы поручают сразу после разговора по телефону или через электронную почту. Для этого следует подъехать в офис фирмы, которая предлагает работу. Постарайтесь понять, чем занимается компания, как давно она на рынке, каков штат работников. Чтобы больше узнать о компании, которая вас нанимает, нужно поговорить с рядовыми сотрудниками, посетить сайт компании и так далее. Так вы сможете получить представление о том, как давно существует компания и кто в ней работает. Обязательно заключите трудовой договор и в идеале оформите трудовую книжку. Если у вас есть сомнения, не следует соглашаться даже на минимальный объем работы без гарантии оплаты вашего труда. Никогда не платите деньги за оформление документов, прохождение этапов отбора, включение в базы данных получение адресов и телефонов прямых работодателей, предварительное обучение тестирования, тестирование, а также избегайте ситуаций, при которых вам предлагают выдать под залог ваших денежных средств какое-либо оборудование, сырье или товар. Вас также должно насторожить, если сотрудник кадрового агентства либо представитель отдела кадров организации предлагает оплатить его услуги, проще говоря, дать взятку. Пообещав взамен продвижение перед работодателем, вы должны помнить, что решение о приеме на работу сотрудника будет принимать только работодатель. Конечно, сотрудник кадрового агентства должен правильно представить вашу кандидатуру, но и только. А поскольку он сам заинтересован закрыть вакансию, то представлять рекрутер будет в первую очередь кандидатов, которая полностью соответствует всем требованиям и пожеланиям работодателя. Если вы не имеете соответствующего опыта или знаний, никакой рекрутер вам не поможет получить заветное рабочее место. Поэтому, если кто-то вдруг начинает вам намекать на некую благодарность, немедленно обращайтесь к руководителю этого кадрового агентства с жалобой на действия сотрудника. Иногда соискатели вакансий сталкиваются с ситуацией, когда в течение нескольких месяцев в интернете или на страницах газет видят объявления об одной и той же вакансии, открытой в какой-то конкретной компании. Это выглядит подозрительно. И тогда кандидаты задаются справедливым вопросом. В чем тут дело? Порой это случается и с кадровыми агентствами. Причин может быть несколько. Первая причина – работодатель сам еще точно не знает, чего хочет. Он общается с кандидатами, пытается по ходу общения определить, нужен ли ему данный специалист. Вторая причина – работодатель ищет звезду, а звезд очень мало, особенно если иметь в виду поиск человека из определенного рыночного сегмента. Третья причина. Есть какие-то специфические требования, которые по разным причинам нельзя указать в объявлении. Например, требуется человек определенной национальности или вероисповедания. Четвертая причина. Существует очень длительная процедура отбора в самой компании, несколько этапов собеседований, проверка службы безопасности и тому подобное. Таким образом, от подачи резюме кандидата до его выхода на работу может пройти... 3-5 месяцев. Естественно, на каждом этапе некоторое количество кандидатов отсеивается, поэтому прекращать работу по вакансии и ждать окончательного результата по одному кандидату кадровое агентство не может. Пятая причина. Окончательное решение по кандидату принимает лично собственник, который бывает в офисе один-два раза в месяц, или решение принимает совет директоров или акционеров, заседание которого может проходить раз в 2-3 месяца. Таким образом, знание того, с какими мошенническими действиями вы можете столкнуться при устройстве на работу, поможет вам избежать их и не стать жертвой обмана. Спасибо за внимание.